Вот к нам сейчас придет лиса покушать. Нет. На обед, на стройку. Там да, да мы тебе орем, а ты, блядь, орешь там. Иди сюда. Иди сюда. Иди на на. Ням- ням. Да, идет, идет. Ну сюда. а куда она денется? Иди сюда. Настройку воды ей приходит. Лиса пожрать. Иди О, сюда. товарищ выглянул. Иди, иди на. Иди, иди. Надо что-нибудь выдать. Будешь хлебушка? Кидай что-нибудь. Писец, на. на, на, на. Опа. Вкусно? Нет, Нет. Не. Вижу, Сюда много... идет, прикинь, в ногу прям под ноги уже шарохает. Молодец. Да не тарабанди добал. Да. Да, вот это лисы к нам приходят. Прям вон молодец. под ноги. Что ты там сыра дал, да? Да. О. <смешн> да, ну она уже сколько можно тут хлеб наяривать. Вот такие лисы у нас голодные в России. <смешн> уже, короче, в зоопарк ходить не надо, сами приходят. Да, а ты нет, да? Куда пошла на стройку? Все, она домой, короче. А. Тут уляля. -ту пошла домой в лес. Она, короче, смылась, а чтобы не мешает. А, закапывает, прикинь. Короче, у нас еще и заначки тут, короче. Да. Вот это лисы продуманные. Сейчас заначки роют. Идет, короче. И бежит, короче. Не бойся, тебя никто не укусит. А то хлебушек не канают. Не бойся, не бойся. Да где-то там. Смотрит такая. Да. не знаю ты резал рыбу он едать рыбы ей дай слышь короче, не он и резанует, и... И да. водички захотела да, рена уже короче на столе у нас лазит почти <Слышко> О, уже хлеб наявит, да? Колбасин, Колбасин да? рыбы хочет, слышишь? Уже на стол, короче, залезла, как как домашнее животное Китай Собака и то боязливее, да, короче? Она уже, короче, пошла, Андрюха. Все, села, жду, говорит. Отходи, говорит. Понял, отошел, она идет. Не бойся, не бойся. По правам никаких Я ж всё рыбы хотела. Лисаш видел, там у волка рыбу воровала, да, короче. Да. Зарыла. Хлеб мимо а. прошло. Хлеб она вон бросила его, а колбасу зарыла пошла. У сыр. Ага, сыр зарыла, да? Вася, не делай. Не стучи. Она что-то наизмень. Да, хвост конкретный. А -а -а. Ну не замухрышка, короче. Как домашняя. Ой, О, все, не охрену. Короче, домашнее животное у да. нас появилось теперь. Охраняет а -а -а. нас. Наелась все нормально, <смех> нормал это этот он, он самый поел. Он да, да не она, брак Алиса нормальный товарищ Алиса, да? Это он какая Алиса. Алисьон, значит. Короче, Да, когда мы приедем на работу. Морозы бахнули, да? Вася, что ты наелся, что ли? Короче, надо и будку теперь делать, ну, и цепку да, не да, надо, да, будет да. тут жить сама, короче. Не, она не не, она не не, она не До стола идет, короче. А, еще поела, да? Сила, как собака эти. Вот эта подруга у нас тут появилась, короче. Облизывается, да? Усы длинные, да, какие? Аж до ушей достают. До Андрюхи пошло, да? Мыло все, короче.